Всем привет, с вами я, Games и сегодня я повторю три сложных трюков в Бэтварсе. И начнем, конечно, с самого простого. Суть этого трюка заключается в том, что я должен опускаться на двух шариках вниз, и при помощи молота no. э, спастись. И я на них спускаюсь, и мне надо добыть блок. Так, вы видите, все, я уже не могу никак ничего делать. И я просто так беру, хоп. Так, поднялся чуть-чуть. О! Это было довольно быстро. Оп, прыгаем. Вот, вот так ой-ой-ой не не не не ты чё на меня напал? я же добрый подожди куда ты? куда? куда? так, для следующего трюка нам понадобится арбалет и ты тоже нам понадобишься так, стой на месте, не двигайся я должен буду прыгнуть вниз вот с этой горы успеть развернуться на 360 попасть в него ладно, поднимаемся я в принципе готов так, первая попытка неудачно же это так сделать К попытка, попытка нет а поет капуф. Ну что такое? Попробуем еще раз. Нет, не попал. Еще разок. Да, надо очень быстро все это делать. Что это такое? Почему то не получается? Yeah! Я попал! Видели? Я развернулся в полете и попал! Видел, да? Видел, видел, видел, видел! Ну и пришло время для третьего трюка. Он будет очень интересный. Для него нам понадобится довольно много необычных вещей. Jetpack, Deo, Hammer, X, вот этот. Я взял все предметы, которые могут при помощи суперспособности перемещаться вперед. Молод, и вот этот молод тоже. И также сам Jetpack. <гас> а, а, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я сейчас собираюсь добраться до той базы, используя все эти вещи, которые у меня сейчас есть. Хоп, хоп, хоп, хоп. Что? Видели у меня с первого раза получилось. Интересно, как далеко я могу так пролететь? Так, давайте-ка сейчас попробуем э, пролететь вообще далеко, далеко, далеко, далеко. Так, так, так, так. так. О, видели, видели, куда я прилетел? Что-то я свалился. Ну это не такой-то уж и, и сложный трюк, но он такой прикольный. Я пролетел. Что? Так, вот я, получается, стартовал из этой пушки, которая находится вот здесь. Пролетел, пролетел, пролетел вот сюда. Хоп, хоп, хоп, хоп. Это так прикольно. На этом все. Если хотите продолжение с более сложными трюками, то ставьте лайки. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.